Но я опять на коленях Но мы поверили в вас и только в ваше мнение И что в итоге получили мы все замену сорванные наши мнения И что будет впереди, уже никто не знает Как ложится карта, она нас убивают. Власти наплевать, что людей убивают На глазах матерей солдата зарывают Мы устали верить, мы устали ждать Мы закрыли глаза, когда грабила власть Но только Украина живет в каждом из нас Мы будем Вытирая слезы из глаз, мы устали верить, мы устали ждать, мы закрыли глаза, когда грабила власть, но только Украина живет, каждый из нас мы будем верить, только вытирая слезы из глаз, когда собаки в синем стояли за нашу власть, когда стреляли нам в спину, за приказом из вас, мы хотели добиться ваших искренних глаз, мы получили взамен только новый приказ, убирать до последнего, даже детей не жалеть никого. Как дождь, и задыхалась страна Она хотела любви, а получилась война Летят мины и гряд, и рушат наши дома Но мы верим в страну, ведь будет наша она эта ложь прозвучала только она Что больше нет войны, что вокруг одна тишина Но только мама не спит, ожидает сына а Латина прибает просто Ушел с мира Ну что же, может, хватит кошельки себе трамбовать, а просто в страну и будет наша она Мы устали верить, мы устали ждать, мы закрыли глаза